Is... Is... Is... Is... Всем привет, спасибо за Фрагбро. И сейчас э, мы будем прокачивать аккаунт на 800 рублей. То есть та сумма кредитов, которую вы сейчас видите, это с 800 рублей. И не спрашивайте, как столько получилось. Соответственно, я буду тратить кредиты под акцию затрату кредитов вот мне нужно еще потратить э, 1000 кредитов, чтобы получить пушку навсегда вот коробки удачи подарочные я уже получил с них разумеется я думаю ничего не упадет как и на всех других аккаунтах вот даже люгер нам не упадет и бинелька даже не упадет ничего не упадет Потому что не знаю, по этой акции ничего не падает. Я уже на несколько аккаунтов крутил, и нигде ничего не выпало. Ну, вот как я и говорил. Так, значит, на этом аккаунте открыто. Внимание, внимание. На этом аккаунте открыто. 450, мать твою, коробок. Блять, с ебаной тундрой. 450 вы не ослышались. И знаете, что с этих 450 коробок упало? Упал э, Ктар Special. Э, Ктар Special, Тундра. И, блять, 5 макаровых нахуй. Просто Ктар Special и 5 макаровых. Это все, блять. Больше нихуя не упало. С 450, мать его, коробок. Снежный шторм вот этих. Так, и мы сейчас эту хуйню должны исправить. Нам просто сейчас, блядь, обязано просто все упасть нахуй. Просто все. Наверное, сделаю игру немножко потише. Потому что, блядь... 5 ебаных макаровых выполняете 5, блять. 450 коробок, одно основное оружие к То есть это полтысячи считай коробок. Это же ебануться, блядь. Сколько нахуй? Тут уже можно, блядь, до тысячной коробки докручивать, нахуй. И получить гарантированно всю коробку. Она же должна, по идее, дропнуть гарантированно с тысячной, но все донаты, которые у меня есть. Я так думаю. Вот, у нас задача минимум: это скрутить тысячи кредов. Но я думаю, что я скручу больше. Вот. Я хочу выкрутить тут э, маузер. Или еще какой-нибудь донат. Ну, блять, вообще какой-нибудь. Желательно маузер. Может быть, даже если я выкручу маузер. А, вот я ее выкрутил. Отлично. Уже маузер есть. Может быть, даже я остановлюсь, больше ничего крутить не буду. Ну, Ктар есть. Аксушка говно. Мосберг в принципе не падает с этой коробки Так что ну, дальше мы крутить не будем Так и, и, и, и, и, и, Так, надо докрутить, чтобы Тысяча, да Была скручена Сейчас посмотрю, сколько я покрутил А, не, бля, я ж не смогу сейчас посмотреть угу. Ладно, скрутим Сейчас 200 кредитов на да, вот на штурма ствол Скараж покрути может табакан или скараж пойдет там точно было где-то 4 600 или 4 800 что ли кредитов ну на всякий случай прокручу еще вот до 3 500 где-то так и потом открою коробку за трату кредитов и придут еще с выхлопом коробочки. Вот. А после этого посмотрю на какие классы не хватает доната. И просто покручу донат на эти классы. Так. Ну что ж. Э с этой... С подарочного кейса упал Марлин всего лишь. Вот. Соответственно я перевел коробочки с выхлопом. Потому что мы потратили кредов. И там вроде 4580 было кредов. То есть нормально мы так потратили как раз... Примерно тютелька в тютельку. Вот. И теперь докрутим на штурма еще что-нибудь. Вот. И может быть на медика еще что-то покрутим, потому что ну, Марлин такой себе. На самом деле один из самых говенных донатов, который мог упасть. Он упал с кейса. Ну, там часто параша всякая падает. Так упала М-ка сраная. О, я придумал, а что если коробочку отступник покрутить? О, два АБК на них есть. Два АБК. Так, ну в принципе всё, но штурма уже есть. А, донат. М -м -м. Так, снаряги тут, по-моему, вообще нифига нет на этом аккаунте. Да, нифига нету. Сейчас мы прокачаем тут э снарягу. Так, боевой попуск... Ага, ага. Так, варбаксы есть все нормально. Значит, на штурма нам надо. Найнджа нам надо. Так, перчатки в магазине есть или нет сейчас? Перчи, перчи. А, вот есть. Ага, точность на 5%. Ну, это такое на самом деле. Да то можно шлем на медика вот такой пиздатый надеть. И вот такие перчатки. Но пять меткостей это слабенько, Лучше взять, я думаю, сет сет брони. Так. Оп. Так, на Инжа мы купили полностью. На снайпера мы, соответственно, покупать не будем. Так, на медика купили. Все, у нас теперь на три класса а, э, снаряга шторм. Полный комплектом. Так, и нужно сейчас авик еще одеть по снаряжению. Так, так, так, так. Ну этот шлем как бы пиздатый. Но покупать его навика, я думаю, нет смысла, потому что навика нужен леген, в первую очередь, я думаю. то что мы нам купим вот лидер за варбаксы. Так, теперь купим боевой броник, тоже за варбакса. Оп, нужны какие-то перчатки. А вот, кстати, перчатки может купить вот эти восточный тигр. Но они хороши только защиты рук. А так-то для авика остальные бусты, они, в принципе, нафиг не нужны. Так, какие-то еще есть варианты. Это говно. Бо боевые можно чисто на смену, на смену, как бы, этого оружия абсолютовские, ну это такое все, если... это тем более, ну, наверное, да, на восточный тигр это лучший вариант. Купим навика, на так и нужны ботинки. Так, ботиночки, ботиночки, О, Латиночки. А если у нас Шлем не защищает от мин, то можно вот взять например ботинки Абсолют. Хотя Авику нужна скорость, так что лучше боевые взять или Атласы. Вот. Давайте возьмем, чем мы возьмем? Наверно лучше Атласы. Атласы и боевые. Так, оп, оп, оп. Все, вот такая вот классная снаряга у нас в середине Тут тоже все пиздато на все классы Так, оп оп, оп. На медика нужен какой-то донат, в принципе Но мы, наверное, коробку не будем крутить эту с Мауреной Или Мозбергом А, кстати, пистолет у нас какой-то есть А, Макаров же есть да. Так, мы, наверное, покрутим коробку отступник. Оттуда и Р-8, во-первых, может упасть. И, во-вторых, но ну, может просто какой-то клевый донат упасть. Вот нам, по идее, должно хватить вот этих кредитов, чтобы выкрутить что-то годное, потому что мы откроем, получается, больше 150 коробок. Ну хотя бы r 8 должен дропнуться. Вообще, на самом деле, аккаунт э, очень невезучий, вот этот. Тут, э, ну, вообще все хуево падает. Может, со 150 коробок-то какой-то донат должен дропнуться. Пэйдэя. О, АК-15 с отступник, отлично. Покрутим дальше коробочку. Быстро выпал АК-15. О, и сразу в 5. Бенелли. <с> только сказал, что это аккаунт невезучий. Not надо Вообще, теорема-медика на есть, донат хороший. Есть этот. Не только Абака, но и АК-15 будет на штурмам. Так, окрутить а ли дальше вообще вопрос? 1400 кредитов все осталось. Так то уже аккаунт нормально вкачанный получается. Я как раз на медика и на штурма хотел какие-то донаты еще выкрутить, ну типа за Абакана и марлина. И вот упали в принципе доны неплохие. Mm -hmm. Так, ну давайте, давайте, что еще сделаем? Покрутим нам еще Молдберг, я думаю, на медика, кастомный. А вдруг упадет золотой? Но обычно нас тоже устроит. Он по-любому должен упасть, потому что получается очень много коробок. О, упал вообще из 10 коробок. Блин, что-то какая-то пруха началась прям на аккаунте. Говорил невезучий, а тут уже ебать, тут надропалось всякого. Бля, мозг -берг упал, но в принципе уже все. Крутить-то нечего. Есть только коробку отступник докручивается. Там может какой-нибудь повторный дон упасть, на самом деле. Или может вообще ничего не упасть. Так-то вообще, если чей так упадет, РМБ будет нормально. Но С другой стороны, тут Маузер, КТАР есть. Так что нет смысла даже эти доны выкручивать. А, я знаю, что можно покрутить. Вот можно эту коробку покрутить. Может ножичек. Вот этот Аутдор смотрит упасть. Вот. Спас. В принципе, нафиг уже не нужен. Так, три доната на медом так тоже не нужен вот можно еще так выкрутить и нож бабочку в принципе вот так вот так покрутим немножко вот так вот ножик на варбакса оставшиеся. так не упал ну ладно так и я хотел так на где у нас так на вот у нас так Так, ну так Найн по-любому должен дропануться. Тут в среднем получается где-то по 6-7 кредитов за коробку. Грубо говоря, 200 коробок мы откроем. Но выходит аккаунт не такой уж и невезучий. А, выходит просто, что именно в коробке Тундра люто не везло. Потому что, ну, 5, блядь, макаровых, это, это вообще забей, блядь, ни в какие ворота. Причем, по-моему, там упало 5 макаровых, и только после этого Тар, если не ошибаюсь. Упала карта черного рынка. Ой, быстро так, наверное, напал. Прикольненько Так, еще тысяча кредов у нас остается Бля, как все падает-то, еба народ Так, что бы тогда еще крутануть Может вообще керамбит крутануть Или может керамбит есть В прямой продаже На тысячу кредов нам хватит не, он минимально 1500 версия а фараон. Бабочку можно купить, но ее проще с коробок выкрутить. Так, ну давайте бабочку выкрутим, хули она дешевая. Вдруг золотая выпадет, было бы клево. Вот так вот сделаем на удачу. Четыре бабочки сразу упала. Так. Ёб твою мать И бабочка сразу <laughs> Да охуеть Что происходит Блядь Бабочка вообще почти моментально упала Ёбаный свет Ёбаный сыр Ёбаный по что то блядь прям фартит Нереально Я даже удивляюсь Дорогие донаты крутить смысла нет, они вряд ли упадут, тем более с такой суммы. О, МПА за 70 кредитов сделали не всегда. Так, или может оставить вообще кредитом, Мы-то, в принципе, все на все классы и дополнительно еще выкрутили. Как бы тут, блядь, и крутить-то особо ничего. Если только эту коробку отступник докручивать, пытаться. Это у нас. 14 кредитов за коробку. Сколько получится? Говорит, коробок 80 еще. <сínt> <сínt> так, снаряды мы купили. Что то еще можно... Ну да, можно наставить просто кредит. Я думаю... Тут уже что-то докручивать смысла нету. Потому что сейчас как бы заебенный дом есть на все классы если мы сейчас эту 1000 кредитов скрутим, то мы ее как бы в никуда просто скрутим, потому что ЭМБ и КТАР, прям то же самое, КТАР даже в чем то выигрывает в ЭМБ. Вот, а Маузер, в принципе, не хуже чей-то так что... Больше просто никуда тратить кредиты. им. Вот так вот. А тут зато можно будет купить там випку какую-нибудь, например. Потом, можно скины, конечно, покрутить так-то, но они нам вряд ли дропнутся, что-то еще топор падает, так, а стаб, что тут, R8 шериф. Угу. Это сколько-то, по 35 кредитов за коробку, это дорого очень получается, вряд ли нам что-то дропнется. Это прям люто повезти должно. По таким ценам вообще эти скины крутить, я считаю, это бред. Вот, ну в принципе, все нормально, а, Вот такая вот эпичная прокачка получилась. Ставьте лайки, надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Всем привет. Спасибо за фраг, брови. Сейчас мы будем пытаться выкрутить золотой тамагав гербер. Или хотя бы обычный. Будем крутить коробки за короны. Посмотрим, пойдет нам или нет. Тут порядка 50 коробок будет прокручено. О, с 10 коробок. Неплохо, неплохо. Зашибись. Что ж, ну вот такой вот. Эпичный прокрут у нас получился. На самом деле это очень везучий аккаунт, так что я не удивлен. <coughs> На этом все. Это продолжение. Сейчас мы будем докручивать коробку отступник. Тут уже открыто некоторое количество коробок. Я хочу выкрутить AMB или так. Ну, либо R8. Посмотрим, повезет ли нам кредитов не так много. Уже треть коробок открыта. А, отлично. Очень везучий аккаунт. И нам падает R8. Просто beautiful. Ладно, дальше нам накрутить не будем, остановимся на R8, немножко кредитов оставим. So you